Всем привет, ребята, меня зовут файкс один И сегодня я передаю себе привет э, в будущем. Ну я Влад из прошлого, буду... э, сегодня число э, вот какое вот там вот смотрите вот о. Это сегодняшнее число, э, когда я записываю это видео. Короче, я передаю э, буду передавать сейчас привет себе будущее. Ну, ну поняли, короче. Э, ну что, давайте начинать. Э, так, давайте э, начинать. Привет, Влад. Я из прошлого. Я передаю привет тебе из Буду. У меня 206 подписчиков. А сколько сейчас я не знаю. Ну сейчас реально 206 подписчиков только и в будущее или когда это видео выйдет я не знаю. Вот 200. Ну да, я не знаю. Так. А сколько сейчас я не знаю. Но ну, очень интересно. Ну это да, реально очень интересно. Может, может тысячу будет. А может даже две. А может сколько? Я не знаю. Главное это увидеть в будущем. Я тебе передаю привет с лета. Ну да, потому что сейчас лето, тут вот солнышко светит просто. Ну реально, привет, если я это смотрю в будущем. Ну ладно, дальше читаем. Я начинаю делать сериал только четвертую серию. Я передаю привет еще Лере. Ну да, и у меня сериал начинается там, я делаю, у меня будет всего 10 серий в первом сезоне, в первом сезоне. 10 серий, ну, да, я вам не говорю, ну ладно, вы уже это услышали, короче. Ну ладно, дам вам, вам небольшой спойлер, ну, от своего сериала, смотрите-ка. Подъем в 6 утра, марш-бросок по всей деревне и никаких вопросов. Ладно, достань этот кубик и покажи, на что он способен. Ты что тут делаешь? У меня это... Маленькая проблемка. О! Война! Ну, как-то так получились эти спойлеры. Ну, а вы смотрите и переходите к следующему ролику. Ну, продолжение этого видео. Вы уже это услышали, короче. Я передаю привет еще и Лере. Э, ну, да, в принципе, Лера, привет. Если ты в будущем меня смотришь. И кстати, у Леры на канале только 10 подписчиков. Ну, потому что ей, ей канал только три месяца. Ей канал только три месяца. ладно да, это я тоже написал. А моему каналу три года. Ребят, три года. Три года. Три. Это очень-очень много реально, ребят. Ладно, читаем дальше. А когда ты смотришь, уже 6 или семь, ну или вообще восемь лет. Ну, ну это ну, будет вообще безумно. Я играю в Бравстар. Да, я играю в Бравстар. Ну, много это кто знает. И у меня 23 тысячи кубков. Ну, да, у меня в Бравстаре 23 тысячи. Ну что как хотели, у меня там Леончик есть, мне не хватает там Спайка, и Тары, и далее И новый боец там Отис, я не знаю смотришь ты это или нет, ну кстати да, Отис это сейчас новый боец Я не знаю ты смотришь это сейчас или нет, но надеюсь что да, что я реально хочу этого увидеть Потому что это будет вообще круто как дальше. Я не знаю, что в будущем, но очень интересно. Потому что, да, сейчас технологии такие уже хорошенькие. Может, уже машины летают. Ну, машины, может, будут летать уже по-моему, Но вряд ли. Технологии идут вверх. Ну, это да, технологии идут вверх, как всегда, только вверх и вверх. Сейчас мне только 11 лет. Да, кто не знал, мне 11 лет. Э, но в будущем мне 14 или 15 или вообще 16 лет. Я очень сильно изменился. Ну, потому что да, вот посмотрите, какое я. Вот мое лицо. Ну, в принципе, я ничего такого. А вот такое в будущем. Очень интересно реально. Но все равно огромный большой привет спасибо кстати я еще не знаю какие у меня сейчас ролики потому что они может уже очень крутые возможно и уже превьюшки получше но они сейчас нормально какие там я уже вообще не знаю я не знаю как изменилось что изменилось с моим каналом но реально я не знаю как там не изменится. может вообще youtube удалят меня не что фирму это тоже да но это еще не все я еще прощаться не буду, еще у меня есть две новости. Или три, но я не знаю там. Может быть, я уже снимаю даже другие ролики на ютюбе. Ну, сейчас там Монграфт, Роблокс, всякие игры, короче. Но сейчас какие игры, я не знаю. Ну, в принципе, может там какая-то новая игра. Вот как Амангаз был популярный, да? Помните? Был популярный, очень был популярный. Но сейчас уже, ммм, вообще сломанный. Ну сейчас я не знаю, может там э, уже какая-то новая игра. Сейчас, кстати, Стамбул Гайз немножко по порядку. Может там уже какая-то Валгун Даррис или Валкан какая-то. Я не знаю, просто какие-то игры. И, кстати, я создать хочу тоже свою игру. А может, кстати, я там не создам. Да, как раз я это и написал. Может быть, я создаю свою игру. Ну, а на этом все. Я прощаюсь. Это очень короткое послание. Ну... Пока. Вот, ребята, вы и увидели мой так, как, привет, как там, ну, не знаю, как правильно, ну, короче, я передал привет себе в будущее, ну, и это все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока, ребята!